Верь в себя и в свою мечту. Живите в мире с собой и со всем миром. И тогда вы доберетесь всего, чего вы хотите. Следуйте только за собой и за своей мечтой. Только вы знаете, кем вы хотите стать. Вы должны принести эту мысль с собой до конца своих дней. Занимайтесь своим любимым делом и идите к мечте. И тогда... Вы будете благословлены. Выносите мусор по утрам и по вечерам. Если ты живешь в другом городе, не забывай звонить маме. Мама – это самое дорогое, что у нас есть. Станьте лучшей версией самого себя. Попробуй в жизни все, кроме отсидки. Живи в свое удовольствие. Ставь лайки на каждой фотографии того, на кого ты подписан. Или зачем ты подписывался на него. Соблюдай режим сна. Плотно кушай и много пей воды. Не прогуливайте школу. Слушайте старших. И всегда делайте домашку по матеша. Уважайте женщин. Никогда не поднимайте на женщин руку. Надевай шапку зимой. Лил Памп, красавчик.